Начинаем наш очередной шестой уже по счету выпуск новостей Беларуси и мира. И сегодня хочется начать события, на которых мы остановились в прошлый раз. Это события, связанные с митингом против аккумуляторного завода, которые прошли 14 октября, на которое приехал Николай Статкевич, вы помните прекрасно эти события, поэтому особо на этом останавливаться я не буду. То есть, если вы смотрели трансляцию стрима на канале Народный репортер или ретрансляции у других пользователей, вы видели, что происходило, как люди вышли, чтобы выразить свое недовольство против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Статкевич и Петрухин были задержаны, как и некоторые другие участники этих событий. Итак, остановимся поподробнее на следующей новости. Вы знаете, что эта неделя ознаменовалась крупным событием, которое, возможно, еще будет не одно десятилетие обсуждаться, войдет, безусловно, в учебники истории. Это... От падения РПЦ от Всемирной Православной Церкви. Ну, как говорят некоторые люди, расколом это назвать нельзя, поскольку церкви не являются равными. То есть русская Православная Церковь является дочерней от Константинопольской. И они сами как бы получили 500 лет назад право на автокефалию. А теперь они сами, по сути дела, отказались от этого. Они заявили, что разрывают общение с Константинопольской церкви И вот патриарх Кирилл приехал в Минск по этому поводу на заседание синода РПЦ. И когда он приехал, об этом сообщил один из священников белорусских Александр Шрамко. Он выложил в Фейсбуке пост по поводу охраны патриарха, по поводу его поведения, как он себя повел. Не вышел к верующим, которые пришли его ждать, то есть все это он обличил, как бы, ну, корректно, без каких-то там оскорблений, и получил за это, тем не менее, наказание. Наказание жестокое, неравномерное поступку, несопоставимое. Он был запрещен в служении, сколько я знаю, на год. Вот тут пишет Завилыч. Минского священника, который раскритиковал российского патриарха, уволили. «Вчера мы писали, что священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили проводить церковную службу. Охрана московского патриарха Кирилла объявила священнику, что он сильно задел митрополита. Церковному руководству не понравилось то, что священник опубликовал фотографии с охраной патриарха и его автомобилем. Сегодня Александр Шрамко... Официально уволили. Как сообщает «Радио Свобода», его освободили от должности священника без права служения, ношения иерейского креста и преподавания, бого... богослови... благословения, и преподавания благословения. Основанием для увольнения названы систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть. Вот фотография указа. На русском и белорусском языках, вот, указание. Уточняется, что через год будет рассматриваться вопрос о дальнейшем служении Широмко в иерейском сане. То есть на год он запрещен, а потом будет еще иерейский суд церковный. Такие дела. Далее по поводу РПЦ. Радио «Свобода», как раз вот на которое ссылались в предыдущем сообщении, сообщает так. РПЦ спонила стосунки с Константинополем в виде заявы и фото. Значит, это по поводу пресс-конференции. Ну, пресс-конференция длинная, это минут 15. Видео я запускать не буду, зачитаю самое основное, что сообщает Радио «Свобода». Шальцы Синоду заседали столько, кольки лишили потребным, бо... Формулевки заявов вельми важные. Ну да. По вынниках Менского посаджения Синоду РПЦ, старшиня Синодального отделу внешних Церковных у митрополит Волколамский Иларион, зарабил заяву для прессы. На Синоде было принято решение о полном разрыве элхаристичных стосунков с Константинопольским Патриархом. <coughs> Белорусская православная церковь, как частка РПЦ, присоединяется до решения. БПЦ представляет романезин России, митрополит Менский и Слуцкий Павел. По поводу Илореона это было вынужденное решение, бопошние деяние Константинополя относится, относится, относится, относится, относится, относится, относится, относится, относится, относится, были беззаконными. Решение Константинополю канонично, никчемное, вырошила РПЦ, а сегодняшнее решение было таким, якого вымогали церковные каноны. РПЦ сказал Илларион спадзеется, что Константинополь изменит свои раскольницкие решения относно Украины. А это решение он назвал злочинными и больше тяжкими злочин злочинствами за на, на дание аутокефалии Эстонской Православной Церкви у девяносто годе. И Ларион так само заявил об э, сподзеваниях на то, э, что в Украине не будет никаких сотокнений на этой глебе. Ну да, как бы кто не в курсе, э, Константинопольская церковь имеет право вмешиваться в такие дела, поскольку она является более, э, так сказать, старшей. Это Вселенская церковь православная. Есть документы, вы можете посмотреть в интернете по поводу церковных этих соборов, то есть главенство, кто там главнее и чего. То есть это православная церковь русская как раз-таки отпала от православия. Они пытаются получать Вселенского патриарха, как он должен там вести дела и что, хотя это не в их компетенции вообще. Следующая новость. Теперь перейдем к делам мирским. На лидера горту Детюки завели справу за экстремизм у соцсетках. На сторонце у социальных сетках городенского музыканта и журналиста Олеся Денисова знайшли экстремизм. Копию протокола об заведенной административной справе Денисов отрымал на минувом тыдне по почте. Но эта новость вообще-то уже была как-то... Упоминалось о том, что его хотели привлечь за экстремизм. Могут, вернее, говорили. Теперь, оказывается, что привлекают. В общем, поподробнее: журналист не ведал, что загаданный паблик смешая экстремистские материалы. Теперь сторонка заблокована, Знайсти, зайти туда не як как и заробить перепост от Туль. Частка 2, артикул 17.11, Кодексу административных правонарушениях, вдугляживая пока от штрафу, дары, что с конфискации сродков, про какие были э, распровсюджены забороненные материалы. Ну, то есть компьютер, либо там то, с помощью чего были сделаны репосты. У Липени у квартира Халеса Денисова и его коллеги отбылись оператрусы. И они проводились у межх проверки заявы о поклепе. Да, это вообще немного другое было дело. И снова по поводу церкви. Заявление Андрея Кураева. Белорусскую церковь мы уже потеряли. То есть заявление какое-то довольно странное. Российский православный публицист, протодиакон Андрей Кураев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что РПЦ уже фактически потеряла Белорусскую православную церковь. Ну, вот, я тебе извиняюсь, что перебиваю, но можно по поводу РПЦ... Мы же все про нее рассказали на прошлом стриме. Не, ну по поводу Кураева. То есть он сказал, что рпц теряет белорусскую церковь это какое-то странное заявление Но почему вот да такой? он ничего не знает о белорусской церкви Артем все это расписал Ну, ну по-моему по насколько 10 я часов, знаю, мы это сделали его уже давно кураева э, лишили там диаконского этого сана или что то такое короче он просто от себя я так понимаю говорит итак лукашенко лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах Александр Лукашенко сегодня во время общения со студентами Гроднинских вузов рассказал о возможном способе борьбы с уклонистами отсрочной военной службы. «Скосишь от армии, потом не знаешь, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подго под подготовить и сделать мужиками? Мы же им отсрочку даем». А потом им после того как закончит вуз уже не хочется служить они ищут разные способы отметил александр лукашенко ну и как вы относитесь к идее что лука Ну если бы я бы эту армию бы, что он предложил оставил в том плане если бы за это платили еще нормальные деньги и это вошло бы в стаж и это было бы там не знаю, сокращение нет полтора года а на полгода к примеру то есть четыре курса отучился там по два месяца попрактиковался там тебе за это еще нормальные деньги заплатили ты обучился и потом ты еще ну тебе силу там какую нибудь дают на по, по поводу там что-то умеешь общаться с оружием примерно по поводу конкретно заявление отправлять студентов так я вообще на я, вообще как идеале идеале как говорю как должно было бы понятно я а так это по поводу... заявление это просто балабольство очередное ну да отправлять студентов на школьных каникулах да. ну почему же это болобольство кто-то мне говорил также на стриму, что в Беларуси есть армия нормальная, подготовленная не знаю, откуда эту информацию взял. Нет таковой нормальной армии в Беларуси просто какая-то пародия, нельзя сказать, на это просто некое воинское образование. Я его нигде не. И по словам Лука... И слова Лукашенко это как раз таки подтверждают. У него нет армии, он хочет собрать ее хоть из кого, чтобы люди. Так сделай частную армию нормальную, плати нормально людям, то есть сделай не полтора себе. года, а сделай реформу армии в конце концов. У него вот на любые лиф реформа аллергия, политическая аллергия. Ну, давайте на референдуме собирать подписи за реформу армии, как вам идея? Ничего вам не сделает. Ну, по крайней мере общественный дискус нужно делать в этом плане. не крутим Лукашенко подчеркнул важность единства церквы. В общем, да, в основном одно и то же. Главные новости. Журналисты из спецслужбы, важность решения Минского синода РПЦ в одном фото. То есть собрались одни корреспонденты, если вся суть. Важность была сильно преувеличена. Никто особо с людей не пришел на это посмотреть. В основном одни журналисты только. Это среди недели было. Куропаты. В Куропатах проводили работы, насколько я помню, там дренажные для отвода воды сначала и тракторами там без привлечения специалистов. Тогда Северинец там выступал, приезжал с этими с активистами Чехольский, видели, как рабочие копали ямы тракторами. То есть они сказали, что копали руками, то есть лопатами. Да? А на самом деле видно было, что там четкие были следы от экскаваторов. То есть приехали 15 октября, там на Куролесили. Вот, фотографии есть, чего они тут наделали. Полосы такие. Плануется побудовать дороги. И будет... Дороги, и какая будет, то есть, ну, как то написали. Буде вести до так званой Голгофы. Узвыженности у леску, где стоять основные помники. Поколь, правда, абсолютно неведома. что это будет за дорога. Ти брукованка, ти драуляная. Ну, завтра в Курабатах это тоже было. Ты, кстати, ну, прочитал новости или говорил, что там ä, нашли Маузер. и Нет, еще нет. Это, это еще будет, я только начал. Там еще будет и про Маузер тоже. Это по поводу работ за 15 октября. А про Маузер сейчас можно найти где-то здесь оно и было. Во всех подобных новостях просто нужно учитывать, что Лукашенко даже да? давно предвыборную компанию свою Любые подобные вот действия ⁇ это все элемент выбранной компании. Ему любые нужна поддержка, неважно откуда, неважно где, важно кого. Лишь вы его поддерживали. Я так считаю. Ну, он же все делает для того, чтобы было наоборот не поддерживали. Вы же реально почти никто не поддерживает. Как он все считает на него? Как он считает? В продолжении о куропатах. Да, вот о том, о чем говорил Фридом, в куропатах активисты нашли гильзы от револьвера на который использовался НКВД, в том числе и от Маузеров. Вот здесь сообщение Дениса Ивашина из Фейсбука. Сегодняшние страшенные знаходки у Куропатах, гильзы улюбленного НКВД револьверу системы Наган 762 на 38 мм и пистолету системы Маузер калибра 763 на 25 мм. 81 год с момента початку великого террора и геноциду белорусского народа. По урочище Куропаты показали страшенные находки. Это тоже за 15 октября. Теперь по поводу внешней политики. Наш министр иностранных дел Макей заявил, что ведется пропроцовка махчимых визитов Лукашенки Украины ЕС. Ведется пропроцовка махчимых визитов Александра Лукашенки ушерых державу ЕС заявил министр замежных справ Украины Владимир Макей, отказывающий на отповедное пытание, поведомляя Интерфакс. Кировник поведомил 15-го Костричника, э, кировник ведомства 15-го побывал в Лексембургу на встрече министра Украины, в дельницу партнерства. Проблемы у нас во взаимоотношениях с Европейским Союзом застаются, а есть однозначное <coughs> Разумение, что треба рухаться на сустреч один одному. Треба развивать взаимо, э, взаимодействие, которое повинно быть нацелено на повышение узровню добропытую людей, на развитие экономики краин, и это самое головное. Подкреслил министр. Ну, тут как бы дальше э, нет особо смысла это разбирать. Проблема вся в Лукашенко. То есть все, все б уже давно было взаиморазвито. Если бы он. Не тормозил. Не хочет он дружить с ЕС. ЕС ему нужен только как источник денег. Ну да. И опять о лукавом. Лукашенко, мы открыли в творчестве легковых авто. Кольки там белорусского мизер. Ну, китайских, наверное, авто. Александр Лукашенко по больше активно развивать импортзамешение. Измагаться э, с посредникством. Отповедные задачи керовник державы поставил сегодня премьер-министру Сергею Румусу. Пиша Белта. Мы открыли вот легковых автомобилей. Поглядите, кольки там белорусского мизер, а нам треба, как мы робили усё свои. Давайте будем робить там э, сиденья для автомобилей. Хай с часом руховики, трансмиссии, отзначил Александр Лукашенко. И он подкреслил, что белорусским предприемствам треба э, переймать сусветные технологии, закуплять отповедные обсталевания и выраблять по импортзамешению все необходимое. Так тоже, опять-таки, все бы уже вырабляли давно, если бы сюда пришли, при, пришли так сказать, инвесторы и, и владельцы автозаводов. А так он такие условия создает, что кому тут надо, кому тут надо тут работать. Уже, кстати, здесь, по-моему, были ford И кто-то здесь, по-моему, был. Volkswagen, кажется, был. Или Мерседес. Бор... Как пришли, так и ушли. Мне больше все интересно, когда Лукашенко говорит про уменьшение количества последнего почему он является сам же посредником. Ну да, главным посредником. Между Европой и Россией. Без его воли и Солнце не восходит над нашей страной. Скорее, не садится. И не садится, конечно. Следующая новость. Керовник партии БНФ по Минским районе Илья Добротвор, працуя на русскомирский сайт Политрынг. Под час археологичных раскопков у Куропатах у объективы фотографов трапил журналистский бэдж керовника партии БНФ по Минским районе Ильи Добротвора, с посвечения выникая, что Добротвор является журналистом выдания Политрынг. Вот она, фотография, фотографии. тут написано, что Политрынг. Как говорится, внезапно. Кто бы мог подумать? Вроде нормальный а, чувак, а тут, оказывается, працуя на русский мир, на русский свет. А Политрынг. Это пророссийский сайт, який э, родогой юри, юрист э, со Славгорода Артем Агафонов. Mm, ну, э, я думаю, вы ведаете, кто такие Артем Агафонов. Ранее Агафонов был сябром АГП, а потом перешел на позиции русского света. И он солидаризовался с публицистами Регнума, которых судили у Минску. Лето сих Афонов, разом с минским оховником Константиновым, засновали пророссийскую организацию Громадянская сгода». Ну, это гражданское согласие по-русски, то есть. Илья Добротвор, шмадзетный батька, мая пятерых детей, ему 37 годов, по адукации психологу в 2010 году годе спробовал зарегистроваться кандидатом у президенты, хотя не имел тридцати пяти годов на парламентских выборах болотовался по сенинской окрузе. у вынику ему написали 19 процентов это наибольший показчик сирот оппозиционеров и не прошли у парламент Стоп, погоди я, я понимаю логику ну, этих гибистов они берут людей которые самых самые активные но которые Самый успешный, я сказал бы так. Вот он набрал больше всего процентов, соответственно, не обратили на него внимание и начали его обрабатывать В итоге надавили на него, и вот что мы имеем. Ну тут все, может быть, просто банально. Неизвестно опять-таки, о чем он конкретно пишет там. То есть сам факт того, что он пишет, информацию. это еще не банально смертельно. Информация это очевидно. Именно русским и так далее. То есть подноготную и так далее то есть а потом я помню видел комментарий какая-то демократия его начинают свои же поливать грязью ты да как же ты, ты же предал свои же и что тут не демократическую тем более вы должны на следующий день убрать оттуда, потому что ты работаешь на других что тут не демократического не могу понять но на самом деле у нас такие случаи нередкие не например руководитель ячейки бсдп Ольга Тышкевич, по-моему, по Могилевской области, она замужем за пророссийским активистом русского мира, короче, нодовцем, как его там, Павлом, ну не помню уже фамилию. Ну, в общем, это как бы не единичный случай, вот наподобие таких вот происшествий, когда вроде как оппозиционеры либо работают, либо плотно сотрудничают, либо, как говорится, там живут с идейными врагами, и как бы, ну, всех все устраивает. Полностью нормально. Это показатель нашей оппозиции. Я бы продал бы это тем, что у нас еще и режим такой, потому что надает на семью, на все остальное. Он... нет добротвора, можно сказать, у него пятеро детей, все-таки ему надо где-то деньги брать, чтобы жить, поэтому вполне возможно он просто ради того, чтобы заработать. Ему предложили неплохо писать там и как бы вреда особого в этом он не видит. То есть просто журналист, корреспондент, возможно, то есть выезжать от политринга этого на места, снимать кто-то, ну, типа, должен добывать информацию. Поэтому это как бы еще не смертельно, не означает, что он прям такой враг большой. Ну, я буду... он работает на другую сторону непосредственно, ты понимаешь, код. примеру если так ты работал бы работает. на одну партию, а потом бы и в то же время работал на другую противоположную партию, которая против другой работает, работает. Это он не работает на противно? партию, он просто корреспондент. Ну, я вот пример себе привел, банальный. Про российское издание в Беларуси. А, то есть он берет, копает под наших, декредитирует. То же самое с БНФ было. Когда полностью декредитировали, там, фашистами их называли, все остальное. Нет, по поводу итоге, копает, это победил. можно посмотреть по статьям. Ты видел, какие статьи он писал про БНФ или про что-то, что-нибудь плохое? Кто? Добротвор. Ну, а что ты взял, что он будет писать эти статьи? Он же берет информацию, что писал российский сайт. Ты это понимаешь? Так, а кто мешает ему взять эту информацию из других источников? То есть у нас тут все дырявое. То есть, кто мешает, он берет в партию, непосредственно там находится, и берет информацию непосредственно из самих непосредственных источников. То это врубаешься, как это то же самое. А подумаешь, там, не знаю, штурмилец там работает и берет информацию, хай он работает, берет у нас информацию работает, и граждан, и У нас гражданин России руководит белорусской церкви, у нас граждане России сидят в правительстве. Да, это я не про это говорю, я вообще если к этому это, даже не на, на, на этих мелких моментах относиться, говорю, что плевать, понимаю, так, что так у нас ничего не получится. Ну. Следующая новость по поводу протестов в Богушевске. Жахары Букушевска вышли протестовать при закрытия лекарни. То есть больницу в Букушевске закрывают. И народ вышел. То есть теперь им придется ездить далеко в другой совсем город, в больницу и в поликлинику там. В городским поселке Букушевск, Сенинского района, закрывают лекарню и поликлинику. И они обслуговывали за тысячи местечков и две тысячи новокольных весов. Теперь, то есть все эти бабки из всех деревень должны ездить э, все все но. Так, расстояние тут указано, да, 36 километров от богушевска до сена Но я уж не говорю про другие деревни. То есть это очень неудобно, особенно старым. Печально, бабкам. что вот вот из когда нету стримов на такие моменты там, что не работают другие партии и так далее. То есть, к примеру, рэп весна и так далее. То но есть, тут понимаешь, у нас их не так много активистов то есть они так я в вот про в это городах. говорю что ну нужно им маленькие города развивать в этом плане ну, в маленьких городах просто у них нет представительств поэтому там сложно то есть активисты там могут быть но им сложно там работать если ты будешь допустим как паук вот один он работает в селе но это редкий случай ну он просто сам за себя ну вот таких людей как паук тогда ну, или Честно его, говоря, да, я не слушать. понимаю, почему такого нет. То есть на самом деле ничего сложного. Если есть, например, телефон, есть канал на YouTube, то можно снимать, вести стримы и, и сообщать просто о том, что да. происходит. Или просто, если у вас есть телефон, ну, у вас неразпиявленный канал, ну, но, на можно так сказать, заходите к нам, и мы вас ретранслируем, соответственно, и с вами общаемся потом. Из но... места событий. Да. Присылайте информацию о своих каналах, присылайте, пишите в комментариях под этим видео ссылки на свои каналы, на свои группы в соцсетях, на профиле. Заходите к нам в Discord, в нашу группу, в Телеграме, для того, чтобы не только знать анонсы, но и просто пообщаться. Также, конечно, хотелось бы сделать заявление по поводу завтрашнего мероприятия. Завтра в 15.00 состоится... Состоятся дебаты между анархо-коммунистами и либертарианцами по адресу Кальварийского один возле выхода из метро Фрудинская. Если вам интересна данная тема, приходите, и вы можете это увидеть вживую. Все же в силе, кстати говоря, все нормально? алексей здесь присутствует возможно алексей поподробнее хочет э, сделать заявление по этому поводу что-то еще добавить а, добавить к чему именно вот много наговорили то есть не считаешь пока нужным ничего добавить как бы больше тут нечего сказать да. возможно какое то есть там пожелания просьбы или еще там что-то тут, тут пишут что-то не я что-то хотел сказать, но мне меня вылетело из головы. <смех> по а... поводу этого. По поводу импортозамещения. То есть человек, да, действительно, в прострации находится. Он думал, что построит автозавод и пойдет рента. Оказалось, что нужно не автозавод строить, а полный цикл производства. Но он же начал не э, сначала, а с конца. Сначала автозавод, а потом под него цикл производства. Естественно, это полностью неадекватное, как бы, поведение, потому что невозможно сделать конечный расчет без полного цикла производства э, своего, да. А с чужим можно сделать расчет, что джили будет выгодно. А со своим производством уже неизвестно. У него же нет своего производства, чтобы это посчитать. Поэтому сначала нужно делать, э, я не знаю, завод по производству шурупов и всяких кресел выходить на мировой рынок кресел и шурупов завоевывать там доминирующее положение, а уже потом строить автозаводы. Иначе ренты не будет. Получается, что мы в очередной раз наблюдаем, как наш человек не способен в элементарный менеджмент, просто в примитивный. Ему просто стрельнуло в голову, он захотел сделать и все, и люди сделали его каприз. То есть построили ему завод вот как знаете есть каприз построить дворец бассейн и так далее вот есть завод построить каприз он думает, что это типа круто современный и так далее но это все культ карго никакой эффективности полезности этот завод не несет просто прожигание денег и ресурсов жизни простых граждан алексей а вот тут пишут в чате алексей троцкий пишет Отменили уже дебаты, говорит. Анкому попросили перенести. Что? Поэтому пришлось перенести. Анархокоммунисты попросили перенести дебаты. На какое? Поэтому, к сожалению, нам приходится переносить дебаты. Переносить на какое? Я не знаю, когда они скажут. Они сказали через несколько дней не договорят. То есть завтра не будет ничего? К сожалению, нет. Поэтому я хотел тебе сказать, зашел тоже сюда чтобы ты не ехал. А, ну правильно. А то как-то ты сидел, не сообщил ничего. Нет, нет, я как раз зашел для того, чтобы тебе сообщить. Uh -huh. Я думал, сейчас новостной стрим закончится, я тебе об этом скажу. Не, еще ну лучше, хотел сказать. Лучше в эфире, а то анонс-то был. Да, да, да. Так что правильно. В общем, да, информация такая, что отменяется это. Это очередное подтверждение тому, что общество без каких-то там командиров начальников организаторов не в состоянии организоваться Такая а одному она... же человеку вроде как надо организоваться тому кто мне э, я то со своей стороны все сделать я про называли все помещение арендовал все как положено время и так далее а у какие-то э, дискомфорт какой-то по этому поводу так, они там что-то не согласовали между собой там и, и новости тем неправильно не сообщили вовремя и так далее ну, о том, что помещение арендовали и так далее. Короче, непонятно, ту рекламу поздно дали, как, зачем она нужна рано, ну, вообще такое, произвольные вещи, и мы видим, что у них что-то там сложно. А представляете, если бы у них вся страна была у власти, как бы они могли организовать производства и так далее тоже бы все время согласовывали так, они, же, они же самостоятельные по логике то есть они не могут даже получается а кто не то есть если они отдельные ячейки как они даже говорят эти коммунисты точнее нахер они коммунисты. отдельно это могут отдельно не, не могут отдельно там они же знают они же начитаны каждый из них как индивидуум почему каждый из них не может пойти на дебаты они писали и... о том что мы сразу было написано что мы самоорганизуемся на месте чуть что отлично я подумал вот это настоящие анархисты потом оказалось что оказывается у них какие-то дискомфорт проблемы там не, не повестили, там не решили вопрос безопасности короче какая-то ерунда вообще я не понимаю короче они просто не хотят представляете если бы ленин звал на революцию а товарищи революционеры сказали бы ой ну у нас тут не решен вопрос там не не знаю по журналистам по безопасности мы не пойдем никуда алексей зачем вообще в реале это устраивать? Это все, когда есть технические возможности сделать это все на дистанции. Во-первых, визуал, во-вторых, живое общение, в-третьих, видео, ну, можно сделать, работать. Не, не всем интересно смотреть, как просто кто-то там, как сейчас, мы общаемся, к Есть Skype, есть Hangouts. Я скажу, я скажу для чего, Федя, для это популяризации, офлайн. организации ЛПБ. да это очень хорошо то есть это, это визуализация причина для офлайн записи то есть планировалось что туда придут люди Но это как не бы на, ран... на ранних этапах mm. это дорого... дороговато. нет это дешевле ну в смысле это выгодно для того чтобы не собираться просто так лучше собраться уже по такому поводу ну короче это вопрос такой индивидуально субъективные ему так далее смотри выбрать другую тему подменить тему просто да не вопрос все надо просто сделать как бы и так и так и это к по-разному то есть не нужно загоняться по каким-то конкретным вещам. сейчас дебаты сейчас конкретно стоит повестка по дебатам по фундаментальному вопросу потому что чтобы люди знали что Фундаментально эти идеи правильные они а эти Ну, как бы это фундаментальные вещи, понимаешь. Ну, нужно же разбить полностью коммунистов, анархистов этих. Они ну не нужны Беларуси банально. Из-за них только не проблема. Вот была революция в Армении. Я не видел ни одного анархического флага. Ни одного. Слушай, Алексей, я тебе давно как раз хотел сказать, что вот эти все коммунисты, анархисты и прочие экстремалы, да? Это, это как бы очень слабые мишени. Сложнее побеждать дебат всяких прогрессивистов, социалистов, но таких умеренных демократов и а лучше Федя сразу Путина и Лукашенко, но не все сразу. из что как бы это такая слабая очень цель. На самом деле два года назад, точнее полтора, я предлагал дебаты одному из представителей либерального клуба по поводу коррупции. И это было планировалось на радио у Романчука, как там называется его радио, я не помню уже, Бурбалки или как что-то такое. Ну нормальное такое радио. -интерраб. Бурбалки, да. да радио. Бурбалки, они с Романчуком ведут. Да, да, да. Так вот. Ну, там у него есть радио на мисс-центре, оно публикуется. Так вот, договорился, вроде бы все нормально, но в последний момент этот товарищ соскочил, не захотел устраивать дебат Откладывал Короче, на завтра, на завтра и в итоге исчез. Это так, как бы, в... важный, засуганность какая-то. Вот мы вот на подъем все это делаем, блин, а вот они не могут. Серьезно. Поэтому это... как Конечно. бы как раз таки умеренные и были той мишенью первоначально. Но это все такое. Неважно, Федя, главное набить, как бы бэкграунд, понимаешь? А потом а уже там мальчишки могут. Дело в том, что это все вот эти все крайние это фрики изначально и, ну, не знаю. Да ты так говоришь, будто это неинтересно интересно. Фрики это самое интересное. Ну, это, ну блин, ну фрика может любой победить любой неопытный поди пойди какого-нибудь убежденного убежденного прогрессивиста, убеди какого-нибудь там бить хилы допустим. Слушай, на самом деле, вопрос э, не в убеждениях фриков. Мы хотели разобрать фундаментальный вопрос. Ты видел вообще -то тему анонса? А, да, да, да, Кто-то сидел. Тут еще, когда ты с нормальными общаешься, у тебя вот, еще и практически... Вот С кем я могу обсуждать эти вещи, э, с кем я могу обсуждать, я не знаю, Прудона. С чиновниками, что ли, или с выпускниками какой-нибудь шараги. Нет, то тут надо именно идейные люди. Если бы я разбирался в анархокоммунизме, а нельзя ли за ночь человека какого нибудь выбрать, чтобы он выступал за анархокоммунист? Почитать Чемски на ночью? На самом деле нельзя, потому что если смотреть, если человеку подкинешь что или иное анархокоммунистическое его оно все разное. Ну, то есть, Прудон так, говорил о вещи, в отличие были. от Крапоткина, например. Ну, я не знаю, а на раз... самом деле, есть кое-что, что я не могу сейчас рассказать, но расскажу потом. Но в итоге, как бы, когда получится, я объясню более подробно, как что и. Понятно. А, в общем, держи в курсе, Алексей, что там будет с дебатами дальше. Ну, хорошо, Если я потом. с тобой еще в личке перепишусь, там кое-что да. есть обсудить. Как, как только, потеряно, так сразу. Я-то готов, как бы. Ладно, продолжим наши новости. Так, следующая новость по поводу провокации возле «Поедем, поедим». Туда приехал блогер скандальный Бармалей и побил ремнем активистов возле ресторана «Поедем, поедим». Вот это вот... И есть бармалей вот этот самый русскомирный как пишет как сообщает денис урбанович что где-то около 14 30 приехал Кудаев, ну это фамилия бармалея этого на машине как пассажир только вот водитель утверждает что не знает и вообще кого он там привез но ну, видимо он на какой-то попутке или там договорился как-то или просто водитель врет да скорее всего возможно и просто... гпш не ну, может быть потому что он уже не первый раз фигурирует в этом он и там на крестом факе показывал куропата и, и вот и да. далее а дальше сообщает что он был прилично пьяный уже а, ну понятно ватник он трезвый не бывает особенно когда он свои деньги муку ну, ты просто заметь ну просто я хочу слушать людям рассказать то есть опять же мои аналогии с жирдяями, алкоголиками беззубыми кривозубыми Моральными уродами все совпадает. Вата обычно такая есть. Это прежде всего вата она по всему миру есть. Это я хотел бы подчеркнуть. Я не подразумеваю русских. Русские есть нормальные. А вот, я конкретно конкретизирую, что вот именно ватные тролли вот такие жаробасы. Какая-то, ну, то есть, все сходится. Я, ну, я обычно тролли конкурат. вижу, он обычно жердяй. Ну, ну все Само время не попадает слова он... произошло от вот этой ватной стеганой куртки то есть образ такой мужик такой небритый грязный стеганный этой ватной куртки в ушанке там советской звездой такой с бутылкой водки то есть ну стандартный стереотип такой. и вот они, то есть они внутри и снаружи то есть и, то есть во всем и в плане мышления и в, и в плане физическом то есть из без Ладно. это все субъективно. нормального вида в общем, суть такая. Приехал он и начал нападать на активистов. В общем, провокацию устраивать. Ударил ремнем там кого-то несколько раз. Кричал и оскорблял красно белый флаг. Вот активисты его пытаются прогнать, этого Бармалея. Ну, вызвали милицию, написали заявление. Милиция даже видео не запрещала. Интересно. Что ему, что по итогу ему стало? Ничего. Милиция э, пообещала провести проверку. То есть они отказались принимать видео, вот это фото, съемку Бармалея этого, отпустили. Спрос опросили его возле ресторана, да, но они задержали, отпустили. Я думаю, оппозиционера бы забрали уже бы давно и дали, по-моему, несколько суток. Людей берут даже просто так, ни за что. Типа, ты где-то перешел не там улицу. пример фашизма. Потому что за оппозиционера дают премию, это ж очевидно. А ну да, за Бармалея никто премию не даст пока что. Ну, пока... как В как а, Влад... действиях надо видеть всегда экономический вопрос. Ну вот не скажи, Алексей: у нас сейчас жесточайшая милиция стала орудовать, а ходит по таким местам, где раньше вообще не был, то есть даже в маленькие городки ловит всех, кто немножко пьяный. ГАИ смотрит, где кто дорогу перешел не в том месте. Поэтому. Ну так у них же план. Них, им надо задержать энное количество людей и протоколов составить. Ну, ладно. Пла план надо курить. И, и представьте, а если преступность вдруг сократится, что им делать? Прям прик... как в Америке им приходится каналы перебирать поиск планов полицейских кстати слышали недавнюю новость буквально несколько дней назад вообще я был в шоке в россии в каком-то небольшом городе местные участковые давал еду людям за то чтобы они взяли брали на себя преступление Да, однако это же вообще дикость это еще покруче, чем чиновник, который брал взятки э, товарами, свечами, церковными, пушними. Он просто был ретроградом. Пушнину не поместить специальным раствором. Буле щенка не поместит. Короткая новость. Стало ведомо, колький человек у кадровом резерве Лукашенко. Керовник администрации президента Наталья Качанова у эфира и телеканала Беларусь-1 рассказала, что уявляя себе таймничий кадровый резерв президента. По словах Качановой на сегодня потенциальными керовниками ведомства могут стать 73 человека. Ну вот такой да кадровый резерв. Не кусто. 73 человека непонятно каких. Да это не имеет значения. Они все как бы одинаковые. Кого бы не назначили, одна жопа все время. Учитывая этого его недавние зазывы, которые он как-то в Гродно делал по поводу того, чтобы молодежь приглашать на государственную службу. У него то, что осталось в резервах, видимо, может, оно опытное, само по себе, но не То есть, какой-то опыт есть, но ну, он же не грамотный, он некомпетентно как он считает. Ну, по крайней мере, то, что вот у меня ворша сменилось 4 мэра за пару года. И вот этот тот, который сейчас есть, я с ним поговорил как-то на личной встрече, он точно такой же, что и все предыдущие. Я как-то не уверен в том, что тот тайный состав, который у них есть, это хоть что-то хорошее. Это просто очередное как бы это сказать попроще, чиновничье мясо, которое он будет выбивать в случае чего, когда Ему понадобится на кого-то свалить очередную свою неудачу. Ну, как ну, все всегда, царь хорошая, барей плохие. Ну, все как обычно. И теперь еще пару слов о русском мире. Михаил Бабич, это посол России в Беларуси, рассказал о спектре интересов России в Беларуси. Посол России Михаил Бабич с рабочим визитом отправился в Брест. В городе над Бугом посол посетил Российское Генконсульство, Российский Центр Науки и Культуры, а также предприятие «Санта-Бремор» и «Савушкин Продукт». Это не первый визит по нашей стране Михаила Бабича, чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси. Специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ, сообщает сайт посольства России в Беларуси. Неделю назад Бабич посетил Гродненщину. Российский посол в ходе визита в Брест заметил, что спектр интересов России в Беларуси достаточно широк, сообщает спутник Михаил Бабич рассказал о цели своих поездок по белорусским регионам. Цитата: В первую очередь мы изучаем предприятия, где есть российский капитал, или есть большой объем кооперации с российскими предприятиями. Большой объем реализации на российском или на белорусском рынках. Но, конечно, нам еще предстоит реализовать большой объем работы. В гуманитарном сотрудничестве образовании, культурном обмене, вопросах, связанных с молодежной политикой и многих других. Главное, чтобы строго соблюдались поручения глав наших государств. А принятые решения шли на пользу гражданам России и Беларуси, отметил посол России. Также Бабич рассказал, что одним из приоритетных для России является визовый вопрос для граждан третьих стран, который, которая, надеется, посол будет быстро решена. По его словам, проблема возникла после подписания Александром Лукашенко указа о безвизе, так вот и написано, согласно которому граждане около 80 стран получили право на безвизовый въезд в Беларусь сроком от 5 до 30 суток. После этого Россия на границе с Беларусью создала пограничные зоны, чтобы не допустить проникновения в РФ нежелательных иностранных граждан. 67 странами у Российской Федерации существует визовый режим, поэтому введены правила, когда граждане третьих стран попадают в нашу страну через международные пункты пропуска. Сейчас э, с высокой стадией готовности проект соглашения о взаимном признании виз. Он, находит, он проходит стадии согласования и в России, и в Беларуси. В ближайшее время, надеюсь, подпишем соглашение, согласно которому граждане третьих стран в рамках союзного государства смогут перемещаться по одной визе, которую они получат либо в Беларуси, либо в России, заявил Михаил Бабич. В декабре Брест станет местом встречи белорусского премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Глава правительств, главы правительств планирует обсудить вопросы, которые еще не согласованы на высшем уровне. Суть он ничего, ничего особо не сказал. Почему? Многое сказал. Нет. Он в этом я сразу я, сразу я был, сейчас сразу в что я не видел. О, вся его... Все его слова посоставились к что он будет придерживаться одних интересов, которые ну, ему продиктовал Путин, скажем так. Вот эти интересы он реализовывать на территории Беларуси. Для меня все просто. Ключевое слово мы имеем много интересов. Вот сегодня как раз я слушал Латынину, и она сказала замечательную вещь по поводу присоединения Беларуси к России. То есть. Дея такая, что конституцию российскую не надо будет менять, точнее ее надо будет менять, но под соусом вхождения соединения с Беларусью, понимаете? Что То есть еще? Беларусь убивается. Беларусь получает новую конституцию, такая, какая ему нужна. Александр Григорьевич спасает шкуру свою и своих детей. И что там еще? А и расширяем, эти спасаем, как это. Земли русские, короче, вот. они а жирно ли будет все сразу? Ну, надо Ну да, это ну, ж да. наногений. Путин наногений. Сколько несколько с не будет, но это, видно, очень крайний вариант, потому что у Лукашенко подобным безвизом, как было сказано, пытается все как можно больше оттянуть. Или просто увеличить срок, когда он до вот этого вот момента, когда он может. В случае чего из Беларуси делать ножки. Ну, Но это мнение российских путинистов по поводу там присоединения, объединения чего-то. А вот Лукашенко как ну, раз да. тянет в сторону Европы. Он вот хочет, как уже писали там про Макея. Макеи говорит, что обговариваются возможности визита Лукашенко в европейские страны. То есть неспроста. Противодействует, видимо. Нет, он тянет всегда. В любых случаях тянет все на себя. Что он в Европу поедет, чем надо договариваться. Все одно и то же. Ну, Старый политику Я, конечно, извиняюсь, дайте перебью. Но уже сделали визу по 80, по-моему, баксов. А хотели 35. Но не не смогли договориться, как всегда. Вот вам его дипломатия. Пример. Я уже говорил, что он предсказуем. Он не будет делать. Некуда да. бежать, кроме как Россию. Ему вообще некуда бежать, его никто не примет нигде, в случае чего. Китаем заигрывает. Нет, в Китае тоже не да. нужно. Если то Нет. есть парад был, все это было. Да. Господи, ну, был уже парад, Господи, еще раз повторяю. Это ни о чем не говорить. надо ему. Его... Это Нахнемник. было для России показательное шоу. Ну вот у китайцев показать, что вы не одни партнеры у нас, и не с одними вами ну, там парады устраивают. Так это же хорошо, наоборот. Нет, ну, нам, да. Ну, Лучше так, чем так, да. чем никак. Диверсификация. Ну, я имею в что даст нам это время для создания гражданского общества. Вот, кстати говоря, тут говорили про кадровый резерв. Якобы там каких-то 73 больших специалиста у Лукашенко в рукаве есть. Тузов кузырных. Вот новость. В Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Это по поводу качества кадрового резерва нашего. Великие мастера, в Беларуси два десятка чиновников несколько месяцев согласовывали три слова. Весной 2018 года возникла необходимость изменить постановление Министерства здравоохранения от 2012 года. Для этого Министерству здравоохранения пришлось принимать новое постановление номер 43 от 22 мая 2018 года, подписанное первым заместителем министра Дмитрием Пеневичем, чтобы изменить формулировку в пункте о проведении Санаторного надзора, Центром гигиены и эпидемиологии, управления делами президента. Собирались почти два десятка согласований, которые были и на прежнем документе, это чиновники в ранге министерства или приравненном к нему, и все председатели областполкомов. Все согласования были получены до конца августа, а на национальном в правовом интернет-портале Республики Беларусь документ появился только 19 октября. То есть начали делать еще когда? Вот только сейчас доделали. Можно представить, как сложно чиновникам и силовикам согласовывать документы, в которых нужно изменить более трех слов. То есть три слова все начальники там министерств думали, никак не могли изменить. Но за этими словами, которые меняли, что Видимо, стоит... они позвали своих детей, там школьников младших, и те по-быстрому им изменили. Сами бы они, я думаю, никогда не поняли, как там надо чего менять. Ну, предположим, самый лучший вариант, что в этих трех <coughs> словах скрывалось что-то то, том, что мешало вот этой вот группе договориться. Самый лучший вариант. Ну тогда не удивительно, почему они так не понимали долго. А в самом реалистичном варианте никакого никаких служащих просто не так в Беларуси. А вот следующая новость. Милиция працевала в офисе Тутбай. Хтости прислал листы с погрозами выбуху. То есть ну, не так давно было вот это дело с Белта. С арестами там и с обысками в независимых изданиях Делопан Тутбай А теперь опять. Не оставляют в покое. Собака с милицией пришла. Что вот тут пишут? Ранец 19-го милиция, следшие и эксперты просуют в офисе компании ТА-100 работ тут, у Минску. Неведомый дослал несколько листов с погрозами выбуху у будинку. Короче, сказали, что заминировано. Прикладно, у 9.30 в офисе «Працует правооховник». А правооховники, а так само супрацовники следчего комитета и криминалисты комитета судовых экспертиз. Проводится проверка по факте погроз. Высветляют особу и мотивы автора листов. Вот уже проз нескольких один особа зломыслника стало ведомо милиции ему 30 годов два года тому машина уже был осуджены за заведомо и лживое поведомление об небеспицы теперь же его чекая новое покарание от штрафу до 5 годов позбавления воли ну тут оперативно сработали на удивление даже ну да можно подумать что это специальный засланный провокатор как можно выразиться но мне просто интересно, с чего это вот этот человек решил заминировать в паучках Никаких причин для этого нет. Начитался Видите? новостей. Ну, начитался новостей, ему он... А, видимо, он решил заминировать именно футбол, потому что самое безопасное. То есть заминировать, как он говорится, какое-нибудь метро, уже вот так просто не получается. Кстати, это был не последний провокатор на сегодня. Вот следующая новость, опять-таки. Провокатор распочал бойку у Куропатах. 19-го костричника молодофронтовец Дашкевич разом со своими поплечниками усталевывал 20 крыжов во урочише Куропаты. Дашкевич ставил новые крыжи у память об забитых по, по пятницах, вот ставить по пятницах. Ну, у них там смена, то есть в среду, насколько я знаю, северинец с БХД, в какой-то другой день там другие, значит, разные партии взяли смену. Так вот, значит, у этот день у молодого фронту дежурство для ресторана «Поедем, поедим». И вот, так, вот этот вот человек пришел. Вот тут есть даже видео. По крыжах вы это разумеете? На ну, вот что вы скажете о подрыве? А что, прежде, вас, что вас на этом крутом бумере не задовольняет, что мы тут родим? Вы пришли поскакать по крыжах? Я пришел. Да. Узнать. Я пришел узнать и спросить, на основании, а какого, а документа? На основании а какого документа. На основании какого документа, а вы кто? Я гражданин. И а что, я, я повинен громадянину документы свои показать? Я Ты прошу что? Сформуйте запрос 102. Да. Давай да. работать далее спокойно и все. Давай. Я, я пропану не звертать уваги. О, подъехала. Как раз под провокатора на Бумера Прискакал хлопчик. Заскочил на брус. Давай скакать тут. О. Так, я думал, хоть все не обыдется без вас, на вот что это провокаторы. Что снова не так? Ну, номер можно сфоткать, на селяке. Что снова не так? веселый парняга с борсеткой о привитание а что снова сдарилось что снова сдарилось куды поишли слушайте а что это чиновники на фольцах ездят они а на джили ничего не разумею президент сказал всех на джили посадить но да это вы порушаете? Вы порушаете у вас. Звалка у Куропатах. Никто не прибрал звалку. Ну, А вы с дозвола Минкульта бидон не прибрали. Асфальт не прибрали. Боты гумовые со шклянками не прибрали. Если ну. вы приберете сметьте у Куропатах, вам да помочь державе белорусской за пару протоколов еще раз прибрать за вами сметь. В этой державе брышает да. ей не Это вы, вы брышете. Вы службовцы хлусни. Державу, породила... меня, меня породил тата и мама, а вас породил Саня Лукашенко. Аньба. Аньба Мне ганьбать и вам. Ну, добра. История нас рассудить. Рассудить, рассудить. Но меня породила не держава. Это вы породжение державы. ехидно порождение. Антон, кому таково? У меня суд будет пересуд. Неким чином хоть с термины спознились. Будет пересуд 23 числа в городском суде за образу этого лешего, леснича. Хочу их засудить за сметницу у Куропатах. Коли что, подыхайте. Ну я пропоную ничего не робить, пока что-то, когда рыбаться, ну, а что это было здесь, Фержук, расповедим? Ну что, подошел, сказал, что он местовый жахар, на поставить шагу, мы ставим крыжи, а я кажу, ну, а что я могу, что вам отказывать? Вот. А взял, заскочил на береге, это, mm. я его спихнул, ну, вернее, одразу утвар, вот, mm. вы бачите наступство. Вот. Ну, а после уже все остальные хлопцы подошли, как бы, это значит, Громадинин его а, не заваляем, подставляем крыжи, и тому его мая подскакать и бить людей я О, я это, вижу, О, вижу, О, да. так это прокурор альбо гражданин Республики Беларусь Пройдите, это прокурор То крыжи не подобаются вам вы что лешие вы что лешите те кто вы как это может не подобаться крыш? Наши деды прадеды. Наши деды и прадеды на могилках как стоит крыш. А что Знаете, туда поставить? Какая разница? Вы будете тут улучшить людей, просто, какие повинны крыши быть. Христы, ну. на а я ставлю там, где люди невинно забитые. Играть. Да, треба працевать. сейчас официальный запрос будет. Подождите, для того вот так вы должны да. тоже официально, запрос, должны делать. чтобы делать. Смотреть. Вы вы должны официальный запрос. запрос Вы же вносите изменения, не я. Да что сдарилось? Расскажите. А это для меня. Вы, Чтобы... вы знаете, я тут живу, вы не вы, люди с вашей точки зрения их подставили. Мне это не нравится работа, Вот так, вот, ничего себе. Ты же не едешь, ты не едешь, Есть не едешь, ты не есть, ты не едешь, ты не едешь, ты не едешь, ты не ты не ты Offenbar. А зачем мне десяток, когда я и так знаю что А вы с подарка Лунишка? Вуза высовываете, когда громадяне проходят по что там написано? Ну, видишь, но... что проведение аппаратов, ну, сгоднение с министерством культуры понимает Так вот, надо... вот, давайте тогда мы пообщаемся на эту тему, вот принесете да, это, и мы надо... с вами пообщаемся. Дело культуры, которое отвечает за территорию культуры и ценностей в территории Минского района. Ну, по крайней мере, что тут ну, совместующим... Мы и... меняем старые кресты на новые. Ну да. кто тут нового ничего не, не ставит? Ну, скажи, нового... где ты поставил новые кресты? Вот ну, скажите, ставит и новые кресты. Навожу мне вам, бандитам, нечто расповедать. Я ничего я убражаю. В общем, основная суть такая, что этот провокатор. Э назвавшись, прикинувшись, так сказать, местным жителем, он пришел и заявил, что ему мешают кресты. Которые еще не поставили новые. Он залез, стал прыгать по ним. То есть, ну, всячески провоцировать э, активистов, Дашкевича, там его друзей. Одного ударил. Он, он показывал там синяк. Милиция, как всегда, снимает, все фиксирует, но ничего не делает. Приехал чиновник вот какой-то. Тоже непонятно зачем. Видимо, один из таких чиновников, которые три слова не могут всей компании исправить. В этой ситуации просто ничего не остается. Я бы этому человеку предложил чеснок. и посмотрел, как бы он отреагировал. Всем просто не нравится. В ну, другой адекватной ситуации она такое будет. Просто это смешно. Просто. А можно чеснок, себе. а можно осиновый кол в заднее место? Ну, туда не надо, но просто предложить же, предложить Просто только. не обращать на этих троллей внимания. Почему-то ну, то есть люди, когда вот активисты все, они слишком эмоционально я могу их понять просто ментально. В этом плане, когда активы тебе выходят быдло, провоцируют, задают тупые вопросы, и ты это видишь по их лицу, что они делают это специально и намеренно. Ну, как-то нужно это обходить, в конце концов. Ну, в том плане, что... Не знаю, медитировать, что я могу посоветовать. Ну, по-моему, активисты были сложно. максимально спокойны, то есть этого э -э ударили там одного. Но он, я вижу, даже вроде как особо не устраивал там потасовки. То есть ребята нормально отреагировали, не поддались на провокацию, вели себя культурно. Э -э ну, это как бы все весь список основной что у меня был заготовлен главных новостей а какие-нибудь есть еще какие-нибудь информации но ну, у меня лично ничего нету у меня сейчас в основном скажем так на заметках это керчь уже обсуждали Мне просто интересно из чего это все будет развиваться и куда он дальше пойдет Зацепит ли оно, естественно развитие вот Я, конечно, это уже то, отдельно тут беларусь ну, я как бы когда новости Беларуси объясню. и мира. Поэтому иногда чуть-чуть Это... и другое зацепить тоже. Ну, я просто высказал свое мнение, да. то, что у меня. В первую очередь, да, конечно, новости Беларуси. Я про Керч тоже думал. Просто я. Не разбирался особо в этой теме. Может кто-нибудь ну, почитал по разбираясь в этой теме и вы говорите про это, ну, серьезно. А ну, я не говорю что. Я не разбираюсь. Я говорю то, что уже эта тема разбиралась на прошлом стриме, но она все равно остается для меня, скажем так, самый интересный на как происходящее на этой неделе вообще. Ну, я думаю, правду мы до конца не выясним по этой теме. Ну попытаться стоит. Тогда предлагаю обсудить реалистичность того, о чем сказал Латынин. Я даже да, чет да, четвертого, вот, четвертого вот дела насчитал. Именно спасение рейтингового. Разве мы это не обсуждали вчера? Кто был вчера? Я не Какие шансы? Дело в том, что все, что сказал Латынин, мы сами до этого своим умом доходили. Она просто собрала всех зайцев в одну кучку, в одно высказывание. Я, например, не думаю, что это как-то непосредственно с ним связано. Скорее всего, это даже ему будет во вред. Потому что... Как объяснить? Он уже кое-что... Единственное, что может использовать российская сторона, это выставить себя в жертву, которая пойдет в рай, как сказал один народный лидер из союзной державы. Больше положительного без этого ничего не вынесет. Потому что для стороннего кого то была вся произошедшая там, это показатель того, что спецслужбы работают абы как, то, что в самой, на самой территории России происходит черти что. Тем более Керчь, Крым это курортный вроде как курортный полуостров или что уже там от него осталось. Кроме политических баллов этого ничего не выйдет. Так что Выборы. на выборы. У нас? Yeah, yeah. У нас в 2020 году. Президентский. Mm. Well, погоди, погоди, погоди. Кот, ты это пропустил выборы в девятнадцатом году? Парламент. Ветер да. про да, президентский спрашивал. Да, нет, нет, нет. Ah. Вы, вы, вы, выборы Александр Григорьевича, я спрашиваю. Остальные выборы это вообще ни о чем. Почему? Нет, ну, парламенту на что решает? Я в по плане политического процесса код. Вот, вот в плане выборов президента вот это не решает. Вот ты бред сейчас сказал, полнейшее. В плане парламента это местный. Вот это да, это нормальные выборы. Ты можешь хоть политические очки и чудом возможно там даже люди из оппозиции парочку проходили и выбирали там в селе и так далее. Главное делать, Я ж не про местные, я говорю выборы. Местные 18 Это как... В 19-м ну, же говорю, будет парламент. местные выборы. парламента? Ну да. в Это поважнее, чем у президентские, естественно. Ну, я уже сходил с видеокамерой на место, Я посмотрел, как там наверное, все это реагирует. Не хватило. Я про парламентские. Там будет очень такая ситуация. Плане... Ну, в плане создавать группы и уже хоть как-то готовиться не, к вам. Да, да, да. Ладно, короче, я уже про это выбор уже кучу раз говорил, писал: Нужно идти, нужно снимать, нужно готовиться. Получается, значит, Александр Григорьевич заступит в двадцатом А Вове надо быть выбранным в 24-м. Правильно? Ну да. И... Правильно целых шесть лет соответственно, соответственно в двадцать третьем надо э, иметь уже на руках готовую новую конституцию То есть, э, для вовы То есть, в принципе по, по срокам все сходится сейчас вот александр григорьевич перес через год э, и скажет ребята а, да, а давайте пойдем в россию у нас будет экономика лучше наоборот экономики не будут, власти не будет Это а ты задрал серьезно сколько можно уже ему бежать некуда, даже в Китай и в арабские страны, никто его не возьмет. Только 24 в 24 года сидел, вдруг, э, Китае, вдруг. все новости закончились, я так понял. Ну, ну, да? да. Я предлагаю такой Поконим. формат: Поконим. этот стрим мы заканчиваем и продолжим через 10 минут свободное общение, свободный стрим, в котором мы просто по разговариваем и обсудим разные темы. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь.